Ароматы также разделяются на четыре категории. Ароматический, зеленый, харизматичный, древесные, зеленые, элегантные, свежие, водные, спортивные, ориентальный, пряные и страстные. Категория ароматически-зеленый харизматичный, такие как терминатор. Загадочный, бескомпромиссный аромат выполняет мужественный образ свежими нотами бергамота, лимона и амбры. Играет такими верхними нотами, как апельсин, лайм и бергамот. Ноты сердца – лаванда, эквалип Ноты шлейфа – амбра, бобы тонко, кедр, лада. Аромат энергичный и дерзкий букет из ярких эфрагантных мужчин. LR Classic Boston. Яркая фруктовая композиция, солнечная свежесть, яблоко и Изысканно окружены мягкими звучания древесных нот, кедра и амбры. Верхние ноты яблоко, лимон и апельсин. Ноты сердца, жасмин, роза и ландыш. Базовые ноты мускус, амбра и кедр. ЛР Классик ароматы которые несут в себе лучшее из прошлого для наслаждения в настоящем. Metropolis Man, элегантный, стильный аромат которые рождаются в сочетании цитрусовых нот-бергамот и притягательных шоколадного оттенка, которые, в свою очередь, придают композиции легкость и страсть. и Этригующее дыхание – гуайаков дерева и освежающий аромат ветерев в шлейфе. Верхние ноты – это грейпфрут, перец и бергамот, ноты сердца, кардамон, герань, гуаякое дерево, ноты шлейф, кедр, ветерев, амбра и шоколад. ЛР-классик монархов среди заморья манит своей неповторимостью и роскошью. Как и аромат, насыщенным им запахом имбиря, солнечного апельсина, амбры и табачного листа. Верхние ноты, имбирь, цветы апельсина, бергамот, грифу, ноты сердца, зеленый и цветочный. Базовые ноты это кеда, амбра, табак, мускус и пачули. Аромат в сочетании с привкусом пряности и придает звучанию композиции мужественную и строгую элегантность. Элэр Кросвик но в то же время традиционный аромат наполненный интонацией кедр и бергамоты, которые гармонично сбалансированы с благородными нотами амбры в шлейфе. Верхние ноты – бергамот, лимон, анис – ноты сердца. Кедр, двояковое дерево, гальбан, базовые ноты амбра, мускуль, стальголь. Это город моды, дизайна и свободного стиля, воплощенный одновременно в этом парфюме. Брюс Вивис от Элэ. Это первый аромат от самого Брюса Композицией композиции ведущими являются такие ноты, как герань, перец, ветивер, которая гармонично сбалансирована с ароматом кедра и грейпфрукта, играя такими верхними нотами, как грейпфрут и апельсин. Ноты сердца – перец, ветерин, бензоин – в аромате традиционного сочетания классики и демократического стиля. Джаз освежающая цитрусовая нота, динамическая пикантность имбирии и пряности кардамона, гармонирует с чувственной, элегантными, древесными и мускусными оттенками. Верхние ноты анис, имбирь, ананас, ноты сердца, перец, кардамон, мускатный орех. Ноты шлейфа, витей, полисандра, мускус. Благодаря контракту цитрусов и благородного тепла древесных нот, композиция звучит изысканно и мужественно. Ocean Sky. Аромат на полный морской волной в сочетании с мандарином, дыней и эквалиптом и пачули. Легкие цитрусовые оттенки в облаке в динамической свежести и яркой, мягкой древесной на фоне. Верхние ноты бергамот и яблоко, мандарин, имбирь и тминь, ноты сердца, дыня, огурец, мята, листья эквалип, ноты шлейфа, кедр и пачули. ЛР Красив неагара. Водопад ниагара, не сила и неукротимость самой природы, оставляет несгладимое впечатление. Как и сам аромат, побравший в себя. Все запахи ламанды и кедра, завершающие морским оттенком. играя такими верхними нотами, как мандарин, бергамот, лимон, мята и корианда. Ноты сердца, герань, жасмин, молкатный шалфей, лаванда. Базовые ноты, сандаловое дерево, кедр, ветерин, мускус. LR классик – это ароматы, которые несут себе лучшие из прошлого. С наслаждением в настоящем. Racing – это Аромат вихрь. И освежающий апельсин, кардамоны, жасмина и кедр. Кепки, но теплые древесные ноты, которые доминируют, придают его звучанию спокойству и строгость. И благородность. Верхние ноты цитрус, апельсин, кардамон, гвоздика, базилик. И ноты сердца, жасмин, лаванда и кедр. Ноты шлейфа, амбра, мускус и ваниль. Видом Мария Кэчмэр, аромат для мужчин. Энергичная, живая, освежающая верхняя нота, переходит в многогранность, яркие ароматы, настойные на благородных делестных нотах, согревающих нотами ванили и витерия. И играет такими верхними нотами, как бергамот, мандарин, шинус, мягкий, ноты сердца, перец, герань, кашемировое дерево, ноты шлейфа. Ваниль, Витерию, Видовые кэшмер это стильный, модный и неподвластный времени аромат для харизматичных мужчин. Брюс-вирис персонал. АТЛ это яркий средизноморский аккорд, бергамоты и лаванды, освежает в благородном аромате кардамона и кожи и подчеркивает мужественность и харизматичность своего владельца. Кирки, табачные ноты с привкусом пряности в шлейфе придут элегантное звучанию самой композиции ценный аромат агарного дерева вот о он всю эту композицию играя такими верхними нотами как бергамот, кардамон, ноты сердца, лаванда, табак, ноты шлейфа, арабские благовония, пачули и кожа. Парфюмерная серия от Брюса Уиллиса – это возможность для каждого ощутить себя победителем. Джан Гельмель, аромат Ательер в лей-мотиве композиции ведущей является ноты пачули, гармонично сбалансированы с природными оттенками лаванды. Притягательный аромат зеленой мяты и бобов тонко в шлейфе. Играет такими верхними нотами, как бергамот, мята и полынь. Ноты сердца – кардамон, лаванда, гвоздика. Ноты шлейфа – бобы тонко, мускус, стандаловое дерево и ваниль. Лэр классик Сингапур, неповторимое многообразие города, контраста создания в восточном аромате, сосудканном из древесных пряных нот кедр и ванили. Верхние ноты бергамон, апельсин, мандарин, лимон, кардамон и корица. Ноты сердца, сандаловое дерево, кедр, жасмин и лаванда. Мускатный орех и шалфей. Базовые ноты ваниль, мускус, пуранский бальзам и ладан. Парфюмерная линия ЛР Classic от ЛР для мужчин – это незабываемое путешествие по самым запоминающим уголкам всего мира. Guido Mario для мужчин – это аромат, который вдохновляет вас просто оставаться самим собой. Мужской аромат Pure из гвоздики, воякового дерева и кедра, который будет всегда сопровождать вас. Верхние ноты – дудник, шафран и розовый локсид. Ноты сердца – гвоздика, вояковое дерево и кедр. Базовые ноты, сандаловое дерево, амбра и мускус. Коварство нос. Со временем мы перестаем ощущать аромат своих духов. Как некоторые говорят, я перестаю ощущать свой, запах своих духов. Наверное, они мне нравятся, они мне сильно подходят. Но на самом деле не так. Наш органы обаяния просто устают и перестают ощущать. Но в то время как наше окружение продолжает чувствовать наш аромат. И поэтому меняйте почаще свои ароматы, чтобы действительно дополнило к вашему образу и вы по-новому себя ощущали. И ни в коем случае не растирайте нанесенный вами аромат. Это запрещено. После нанесения и после этих ваших действий вы просто убиваете ваш аромат, просто не дав ему на полную раскрыться. Наносите свой любимый парфюм на те места, где ваша кожа более тонкая, где к ней сильно приливает кровь. Это шея, виски, запястья, локтевые гибы. Также очень хорошо сохраняют волосы ваш аромат. И любой аромат раскрывается на всех праздновах. И это связано с состоянием вашей кожи. А также на аромат влияет и ваше настроение. И знаете, многие из нас распыляют на себя огромное количество парфюма, мотивируя себя это тем, что чем больше, тем лучше. Но это в корне неправильно, поскольку все технологические процессы рассчитаны на то, максимум нанесете на себя 0,2 мл парфюма, и когда вы на себя нанесете большое количество парфюма, вы просто полностью измените Именно то звучание, весь тот букет аромата, который предлагалось ранее. И запомните, и знаете, что пахнет хорошо вечером, может раздражать днем. Компания LR состоит в ассоциации косметологии ВКЕ, наравне с такими брендами как Dior, Chanel, Cartier, Живанши и с другими именитыми парфюмерными брендами. И членство в данном ассоциации ВКЕ, представляется только тем косметическим компаниям, чья продукция и репутация удовлетворяет определенные условия данной ассоциации в течение многих лет. И какие же факторы успеха? ПОЛР. И первый и самый главный ⁇ это сделано в Германии разработка парфюма при участии только топовых парфюмеров Франции, Италии и других стран, длительность действия аромата благодаря большой концентрации в парфюмерной композиции. В среднем на рынке это мы, как мы то, что мы видим на прилавках в наших бутиков, это в пределах 10 14 процентов, а парфюмерия того это 12-20 процентов эфирных масел и широкий охват всего рынка и наличие трех ценовых сегментов парфюмерной линейки компании LR от звезд кино, моды и спорта дизайнерские ароматы, которые разрабатываются непосредственно с топовыми представителями моды, спорта, шоу-бизнеса. И более дешевая линейка парфюма – это классические ароматы от LR, но не уступающие по качеству и концентрации эфирных композиций. LR Classic отличается от звездной или дизайнерской линейки парфюма только лишь упаковкой. И конечно, это уникальнейшая звездная консенция от LR. Это звезды шоу-бизнеса, звезды кино, звезды спорта, звезды моды, которые создавали и создают свои, с компании ЛР свои собственные уникальнейшие ароматы. И парфюм – это ваша возможность подчеркнуть свою индивидуальность, которой будут все наслаждаться. И правильно выбранный аромат поможет вам чувствовать себя презентабельно, уверенно. И что самое главное, счастливым. Нет людей, которые не любят духи, а есть люди, которые не нашли свой любимый аромат. И наша коллекция ароматов подорвана таким образом, что любой человек найдет для себя свой любимый неповторимый аромат. И приглашаем вас окунуться в этот яркий мир волшебных ароматов от Пометка сделана в Германии» наши ароматы собраны вот таком мини-исполнении, в таком мини-бутике, мини где собрана вся линейка в парфюмере выпусками компании LR, мужская линейка, женская линейка, в таком мини-исполнении по 2 мл. И знаете, что весь парфюм купить просто невозможно, чтобы выбрать свой неповторимый и эксклюзивный аромат. И мы предлагаем вам приобрести вот такой себе мини-бутик и выбрать свой тот неповторимый аромат, который будет вас радовать и поднимать вам настроение. Ниже под этим видео пройдите по ссылке, где вы сможете оставить заявку на приобретение такого себе мини-бутика всей парфюмерии компании LR. На выгодной для себя условиях. И друзья, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии внизу под этим роликом. И с вами был Андрей Бутин, и до встречи, пока-пока.